Мы приехали приобрести автомобиль в салон «Альтера». И нас встретил менеджер, Андрей его зовут. Очень приятный молодой человек. Вникся во все наши проблемы. Профессионально давал рекомендации, всякие объяснения. Нам это очень понравилось. И в конце концов... Его усилиями, совместными с нашими претензиями, мы выбрали автомобиль, оформили и уедем отсюда, надеемся, уже на автомобиль оформлен. В салоне нам все очень понравилось, как-то уютно, приятно все, персонал улыбчивый, что немаловажно, а начальство, если мы обращались, тоже к нам, в общем-то, с пониманием и доброжелательно, мы остались довольны. Спасибо вам.